Тогда и помутнело Нет. все и глаза. И сиблючка до свиней. И это и голова закружилась, и глаза помутнело. Но там, грубо говоря, это пытка 18 века. И когда ведешь свой блог? Свой блог. Это паника, ты ничего не понимаешь в моих нотациях. Трям подписчикам гостям я Джетли, и сегодня мне будет... Будет... Будут красить язык. В общем, эта разметочка. Будет очень больно. Не люблю уколы. И я рекомендую, если вам нет 18... Хотя какой там... Если у вас слабая психика, или вы просто не любите смотреть на... Ну, типа, что-то трешовые лучше выключить это видео. Потому что в основном я записываю это видео для себя, чтобы сохранить этот момент и запомнить свой язык таким, какой он был до окраски. Как-то так. Ну и, в принципе, если кто-то из вас захочет окрасить язык, я могу дать контакты мастера, который мне его будет окрашивать. Наверное... Сейчас я пойду еще немножко успокоюсь, попью чай. И мы начнем. Как это сделать? Ну, вынуть язык и отметить, докуда мне okay. заливать. Там не видно, что mm -hmm. Тут уже должен синий заканчиваться, да? Она ну да, если чуть дальше зайдет, не чувствую. Ну и снизу, соответственно, так же. Снизу, скорее всего, плывет в... Короче, все там будет сильно. О, нифига, может, мне просто можно будет... И все... Ну, я думаю, пить его вообще не стоит. А, ну да, ну сюда я сюда говорю, сюда. но тем не менее, пока вы досмотрите, там грудь тряснулась первый сезон, язык уже заживет. Куда креститься? Не, у мусульман только это в плане стоимость креститься. Если не ошибаюсь, куда креститься. Если не ошибаюсь, куда креститься, то Меня трясет. Да, пипец, как страшно. А, а страшно? может присесть очень, да. да. Чтобы поблюдать. Да, конечно. А так. мне нам будет тогда что-то, наверное, потом кто-нибудь отправил в камеру, чтобы прям язык подобрал. Ну, вот, оператор сидит. Не, можно построить, давайте. О, прям тебе на ротовое отверстие одного есть. Давай лучше с лицом. Чтобы чувствовали всю мою боль! Саш, можно, пожалуйста, держать эту подкраску? У нас по 12 или А витамин. <свят> а, я не помню, какой-нибудь. <свят> витамин какой-то был? Да. да. Просто Б это самый хардкорный. <свят> <свят> а у меня язык распухнет? Да. Нет, мы будем. Мне там не <свят> <свят> <свят> <свят> как, <-то> небесное, <свят> как можно сильнее. Бывали давай. Человек жесть? Ру. К. Т. К. должен быть так чем мне бежать тереть обрыгать язык зубы. Зубы. зубы зубы упираются в язык больно но ну, сейчас отек в течение часа где-то спадет так что пока будут выпиваться. ну попробую убрать его в рот и не так больно Ничего страшного, так зато зубы не будут вбиваться. Ага. Получается? Любит маленький. Ну, нужно выбрать либо терпеть, что зубы давят больно. Так, вот. Примерность. Угу. А без радости. Дочки. Ну, какое-то время придется посидеть и раздать, пока mm -hmm. спадет отек. да? <свечес> да, сейчас такое актуальное предложение. Ничего не может. Ну и, в общем, вот у меня сейчас язык более-менее зажил. Если не считать осложнений, конечно, то... то зажил он хорошо, конечно, да. Но так как я делала окрашивание во время начинающейся болезни, то есть я простудилась и... Можно сказать, я простудилась по дороге к мастеру по водмоду, блин. Вот, короче говоря, язык у меня немножко вот всё, всё, вот этот, ну, краску немножко начал отторгать. Ой, сердечко прихватило. Ну, короче говоря, язык начал в небольших количествах отторгать краску. А возможно, это было из-за лидокаина кстати говоря, вот, и внутри него образовалось штук 5 или 7 фиброидных, вроде, вроде так называется, фиброидных капсул, вот, и они не рассасываются с помощью мазей, которые мне прописывали, скажем так, вот, также нам не удалось их убрать проколами, но мы их прокололи и узнали, в общем, что там гной нет, это уже хорошо. И поэтому язык мне будут резать. И, скорее всего, в процессе как раз сделают сплит, чтобы было интереснее. Сейчас я расскажу кратко о процессе заживления для тех, кто хочет узнать, что именно их ждет после окрашивания. Первые недели после окрашивания оказалась для меня просто полнейшим адом. Потому что язык распух. Он не влезал в рот, я не могла сомкнуть челюсть, не могла я сомкнуть челюсть, по-моему, дня 4, вот если, если не совру, ну вот не меньше вот этого времени, может больше. Вот, и первые 2 дня, первые 2-3 дня даже, наверное, я не могла пить из кружки из трубочки, потому что, когда пьешь из трубочки, у нас по большей части задействуются губы. А как ты будешь пить, если у тебя вот, э, вот так вот язык короче, ну, зажат, раздут? Он не убирается, и прикасаться к нему больно. Вот, короче, первый день я есть вообще ничего не могла. Пила из пипетки, такой длинный, знаете, вот, которые добавляют... Э, капельки там масел, ну, вот, которые продаются в каких-то магазинах для рукоделия. То есть вот такие длинные пипетки, и в них, по-моему, 15 миллиграмм жидкости вмещается. И, короче, вот чашку берешь с водой, и вот этой пипеткой заливаешь себе в рот жидкость. Это просто это ад какой-то. Вот. Потом мне сестра притащила порошкообразное питание, типа, ну, типа коктейлей каких-то. Их я мешала с йогуртами, их я мешала с молоком, чтобы пожиже было и проходило не так сильно, потому что жевать я не могла вообще, ну, я думаю, вы понимаете то, что когда челюсть не смыкается, ты нормально не пожуешь. И вот тогда я поняла, как сильно язык участвует в нашей жизнедеятельности, в нашей повседневности. Потому что когда ты ну, не задумываешься о том, что происходит в твоем рте, когда ты там ешь, когда пьешь, ты этого не замечаешь. А когда ты это замечаешь, ты начинаешь об этом задумываться: жесткую пищу, пищу, которая была не пропущена через блендер, пища, которая не являлась йогуртом или коктейлем, я не могла ее есть, по-моему, недели две, две с половиной. Может быть, больше. Но я помню, что я месяц, вот, месяц, так скажем, мучилась, а потом все стало нормально. Фактически резко. Вот. И ты не можешь есть ни острые, ни кислое, ни жесткое. Сладкое, соленое, тоже нежелательно, нежелательно курить. Курить вообще нельзя. Вот я на две недели бросила курить, потом снова закурила. Хм. Со сплитом тоже брошу. И, надеюсь, больше не закурю. А сейчас я опишу свои ощущения. Я вот писала своему мастеру, потому что она контролировала мое заживление. И... Короче говоря, сразу после сеанса мы думали, что... Вот этот вот отек, он спадет, но он не спал. И в чем была проблема? В том, что язык переполнен. Немаловажную роль в этом сыграл лидокаин, который мне все-таки в язык закачали, чтобы было менее болезненно, потому что, так скажем, к манипуляциям внутри головы, внутри черепа я отношусь очень плохо. Все из-за одной операции в детстве, которые делали под местным наркозом. И как я видела, когда я видела, что из меня достают вот куски мяса, вот это вот кровь брыжет и прочее, вот, мне кажется, вот это сыграла <смех> самую главную роль в этом. Так вот, сейчас я зачитаю несколько сообщений о своем состоянии в первые, вторые и третьи дни после операции После вот этой вот процедуры Наверное, недели две жрала обезболивающие Потому что язык болел просто дико Дико болел И без обезболивающих было вообще никак Вообще, абсолютно Не заснуть, не пошевелить Ничего вообще сделать Даже попить нельзя было без, без обезболивающих и по приезду домой, то, что вот отек у меня не спал, мне пришлось ехать в такой маске от мастера с заклеенным пластырем ртом и с салфетками под маской, потому что язык засунуть в рот я так и не смогла. По приезду домой у меня случилась истерика из-за того, что я не могла попить. То есть реально просто я сидела и плакала. Но... Я не жалею об этом. <с> <с> я же все-таки попила потом, решила эту проблему правильно, стелила пеленку. Вот читаю уже, я тоже надеюсь, даже поспать с этим нормально не получается. Использую пеленку, чтобы слюна кровать не наводнила. В общем, потому что, ну вы понимаете, да, открытый рот, слюноотделение, когда ты спишь на боку еще, чтобы не задохнуться на спине. Вот, и, короче, вот. Вот. А вот, и поглотать все еще не получается нормально. Рефлекторно глотать. То есть надо напрягаться, надо запрокидывать голову. И тогда что-то получается. Э, скорее бы все нормализовалось. Хочу уже из чашки, не из пипетки пить. Вторая стадия пить ее из трубочки, но я ее миновала. Тут, короче, потом у меня. Ждала недели уколов. Уколы в руку делали, потом делали уколы в язык. Оно как-то не очень сильно помогло, но отек спал. Спал, вот надо это признать. Так, лекарства я вам перечислять не буду, потому что э, лекарства, которые нужно принимать, вам вот скажет мастер. В целом улучшения есть? Ну, с первого дня есть. Первый день язык был похож на дирижабль. Сейчас на батон. Сейчас болит. По-прежнему пью из пипетки. Тут, короче говоря, фотографии скидывала. Я думаю, я их не буду выставлять в сеть. Либо буду, но исключительно в своей группе. Или, если мастер выставит, у меня уже они есть. Вот. А так, что, зря пугать людей. Так. Ой, язык весьма плохо убирается. Это, по-моему, третий день. Вот, я пить хочу нормальный, чтобы язык без проблем в рот убирался. Так, тогда попробую его держать все время во рту, не проветривать. Я вам могу вот, вот, скажем так, описать, как это было. То есть возьмите в рот какой-нибудь шарик, мячик, чтобы он, ну вот чтобы нельзя было полностью сомкнуть губы. Вот фактически так выглядело мое лицо, когда я пыталась убирать язык в рот. Не тут пишу про кашель, потому что я вот заболела тогда, и мне кажется, болезнь все-таки, ну, скажем, сыграла абсолютно не последнюю роль. В том, что вот у меня и осложнений типа таких пошли, и заживление, потому что моя иммунка была в полу, а следовательно, организм очень плохо это переносил. Поэтому прежде чем делать такие операции... Пожалуйста, подтяните свой иммунитет. Сейчас я ищу способы подтянуть его. Ну, как бы не с помощью какого-то примитивного комплевитика, а с помощью каких-то э, курсов витаминок. Ой, тут я вообще там заболела очень сильно. Вот. еще, кстати, добавилось чувство давления на зубы нижней челюсти изнутри. Это вот из-за вот этого. То есть, ну, я надеюсь видно то, что у меня окрасилась еще, а вот эта сторона. Конечно, зубы мои раскладываются же. Так, ну, главное отек не увеличивается. Сейчас попробовала поесть, стала больнее, бы чуть больнее, а, чуть больше. Но так вроде не увеличивается. Вот, сама выйти не могу, потому что каждые 5 минут и отек кажется, таки спускается на горло. То есть у меня вот тут еще было ощущение такое, что вот тут вот всё раздулось. То есть, возможно, ну, это, возможно, пигмент сползал. Тут у меня еще пятнышко есть синенькое после этого. Это сползла краска, она, короче, вот тут вот осталась. Вот, по крайней мере, там теперь болит продолжение языка. Так. <смех> Ощущение, что язык и челюсть жжет. Ну, такие ощущения были, когда у меня перестало действовать обезболивающее. А краска по-прежнему проникала в мой язык и прямо... <смех> вот, короче, от языка отделялись ошметки краски, они выходили. Это прям было супер-пупер странно, скажем так. В первое время вообще там ошметки, вот это вот черные кораллские были, и они плавали, они как не знаю какая-то как нефть или как дегать были. Попыталась поесть детское питание, теперь язык жжет просто неимоверно, глотать больно. Вот, короче, тот же день, но уже ближе к полуночи, потому что в детском питании, ну. Я не люблю мясные, вот эти детские питания, я ем обычно фруктовые, а в них содержатся всякие кислоты, ну, типа яблочко, там даже в бананчике, вот после детского питания с бананом язык начинает сжечь. Это проблема. Нельзя вообще ничего кислого, даже немножко кислого есть, потому что язык начинает воспринимать это просто как, как атомную войну внутри рта. Вот, через силу не получается, включается рвотный рефлекс. Сейчас смогла резко из кружки запить таблетки. Одна сторона пока чуть больше, другой. То есть... У меня в этой стороне просто еще не рассосались... Ну, не рассосутся, скорее всего, фиброидные капсулы. Вот, поэтому она была больше, чем правая... От молочного щипать не должно, я просто после детского питания сидела и рыдала из-за из боли. Вот, потом я спрашивала лучше холодный и теплый йогурт. Это я ела вот эти вот коктейли, которые мне притащила сестра. Они смешиваются с молоком. И их можно просто сразу в рот заливать и все. И нормально, там 200 калорий. И вроде как прожить можно. Заодно, заодно и похудела, да. На 4 килограмма. Йогурт выпила, сразу прополоскала рот, жжет язык, болят суставы, головокружение легкое, немного глючит. Думаю, это нормально. Язык почти нормально в рот умещается, если не спать. Пару часов назад в процессе сна он как-то подсужился неприятно. Сеч... Сейчас уже не такое ощущение распирания давления на язык и начались, хотя нижняя сторона челюсти рядом с горлом еще побаливает. Уже могу из чашки пить, но трубочка не дается. Вот как-то странно, да, я пропустила этап с трубочкой, сразу из чашки начала пить, и вроде было нормально. То есть, когда язык уже помещается в рот, вы можете уже немножко отпивать из чашки, и все губ. Так, по ощущениям получше, размеру ценить не могу языка. Когда с тобой кто-то рядом ест, это вообще задница. А со мной рядом ели, а я не могу есть, потому что больно, потому что даже проживать не могу. Тут дальше идет, блин, главное, чтобы резать не пришлось, а то попутно спить сделаю. Я ведь сделаю Потому что резать придется Ну как бы давно хотела С 2010-го, наверное, с 2009 года И поэтому раз режут Почему бы Почему бы не сделать заодно Весь ледокаин выльется И у меня он заново не распухнет И заново не будет никаких осложнений А вот сейчас прям жжет сильно Прополоскала рот, не помогло Запивала таблетки, водичка чуть-чуть Сгладила Женю Мне кажется, оно уже неплохо так спадает Кончик, видимо, в конце, поп... в конце поправится. Но все больнее и новее. Оп, пульсация пошла от корня до кончика, словно концентрированную корицу в порошке в рот набрала. М -м Говорю с большой шипелявостью. <д carry -maya> до этого вообще никак не могла, только жестами, мычанием и текстом. Так что, прежде чем красить язык, научитесь! Языку глухонемых! Да, тогда, тогда все будет ток! Мне кажется, так... отек сходит? Мне кажется, да, но там все равно внушительная часть. По крайней мере, так будет держится. Я могу купить какой-нибудь обезбол в таблетках, но вот тут у меня а Так, таблеточки, таблеточки. насчет них я вам говорила. Уже опухший только кончик. Это уже через неделю. Уже опухший только кончик. Думаю, что... Ну, там и бейсбол, все таки хорошая идея была выпить. Вот, привет. Без бейсбола теперь нехорошо. Ну, то есть я поняла, насколько он может убрать боль. Вчера даже яичницу поела. А сейчас снова адски больно. Снова фотка с отеком. Если вы хотите узнать побольше, я сниму видео чисто о том, зачем я это сделала, как бы для чего, что меня на это сподвигло, почему это, ну, в какой-то степени не стоит делать, потому что такой фактор есть. Вот, ну и расскажу более подробно о своих ощущениях, просто и так получается слишком большое видео. А сейчас я зачитаю рекомендации мастера и покажу вам фотографии полностью зажившего языка и полностью заживших окрашенных десен. Окрашивание языка и десен. Технология уход-осложнения. Данная модификация, как и любая другая модификация слизистых оболочек, имеет ряд особенностей, плюсов и минусов. Начнем с плюсов. Краска имеет свойство растекаться и оттенки хорошо смешиваются, можно добиться любой расцветки. Мало травматично. Эта модификация малозаметна окружающим и уж точно не сделает из вас фрика. Правильно выполненное окрашивание остается на всю жизнь и не требует коррекции. Особенности: проводится с местной анестезией и без нее. Я рекомендую проводить данную модификацию без какой-либо анестезии, так как это уменьшает отечность языка в период восстановления. Проводится частично или полностью. Я рекомендую разделить процедуру на этапы: окрашивание кончика языка, до заливка и далее по желанию можно докрасить десны. При окрашивании десен возможен сильный отек лица. Минусы. Первая неделя покажется вам адом, любое движение языка сопровождается дикой болью, питание исключительно жидкими продуктами. Со второй недели воспаления будут спадать, но полностью болезненные ощущения пройдут только в конце третьей-четвертой недели. Визиты к стоматологу не будут протекать так непринужденно, как ранее, если говорить о государственных клиниках, с вами как минимум откажется работать, а возможно еще и будут читать нотации и нецензурно отзываться в ваш адрес. Таким образом, вы обрекаете себя на посещение только платных клиник, где не будут задавать никаких вопросов, а примут вас с распростертыми объятиями. Окрашивание языка и десен. Подготовка. Идя на данную модификацию, нужно быть в хорошей физической форме со стороны иммунной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы. Обязательно сообщите мастеру, о наличии или отсутствии у вас сахарного диабета, аллергии на что-либо, недолеченных зубов или воспаления в ротовой полости, иммунодефицитных состояниях. В таких случаях проведение данной модификации исключено. Возможные осложнения. Инфекционный стоматит. Гингивит. Сильная отечность всей слизистой ротовой полости, мешающая дыханию. Аллергия на пигмент. Инкапсулирование частей пигмента. Обрастание пигмента фиброидной оболочкой. Лечение. После проведения модификации мастер даст вам список препаратов, необходимых для быстрого и качественного заживления после окрашивания языка. Все лекарства нужно принимать своевременно и не отходить от схемы, данной мастером в избежании осложнений. При грамотном уходе уже через 3 недели вы сможете нормально разговаривать и радовать себя, друзей и случайных прохожих ярким необычным языком, который вы можете демонстрировать в течение всей жизни. В общем, вот такие дорогим. У меня сейчас садится Голос. Так что вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, если вам была она полезна или вы узнали в нем о чем-то новом, я думаю, вы узнали. Ну, как минимум, это модификация. А в общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал внизу. Там вот кнопочка подписаться. Жмите на колокольчик, чтобы узнавать о новостях. Также вы можете... Вон там в описании тоже есть ссылочка на мастера, который мне окрашивал язык. И Если вы захотели такую модификацию, если вам больше 18, а лучше больше 20, и вы уверены в своем выборе, потому что татуху с языка вы уже не сведете никогда, то смело идите к ней. Я буду вашим оператором, я буду снимать весь процесс. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока!